Так, есть три составляющие, которые удержали еврейский народ от ассимиляции. Это имена. Это язык, на котором они говорили еврей. И теперь к этому добавляется еще третья составляющая, которая называется Завет. И как бы фараон не старался, что он не делал, он никак не мог ассимилировать еврейский народ и теперь бог говорит я вспомнил завет и настало время совершить то для чего я вас избрал и дальше в 19 главе он говорит Итак если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой то будете уделом из всех народов Ибо моя вся земля. Царством священником, вы будете царственным священником и народом святым. Это сказал Бог еврейскому народу. Итак мы видим, что именно завет он отделил Израиль от других племен. До этого момента Израиль был как все племена. וה Ada רגצה אז אמא euh, ייברייה כמו קולами מחקים. Но цель Бога сделать народ есть народ один, который должен стать народом пророков священников и поселиться в ханаанской земле. של אלוהים ולייחישש בברית קנא. И дальше те же самые слова, которые Бог сказал Моисею, повторил Петр. אמר למשה זה. обратившись к людям Нового Завета, Он говорит, что вы царственное священство, люди, взятые удел. Ныне раньше не помилование, а ныне помилование. Раньше не народ, а ныне народ. <таспорщик> Итак, мы видим, что во времена Моисея Завет берет начало от Авраама, потом переходит в Синайское откровение. אז בימי משה, קוראים שברית הברית מאברם דרך סיני. Но наш завет, завет, который мы заключили с Yeshua, он берет свое начало в Иерусалиме, в Горнице при последней вечере. החדשה, בעצם, מתחילה באערב שבו יישו יושב ומא תalmidים שלו רוחל תסודא חלונא. И Матфей в 26 главе в 2 стихе говорит: Ибо сия есть кровь моя, нова завета за многих изливаемая. В оставление грехов. Пейте ее все. Итак, с этого момента, когда ученики выпили чашу крови Иешуа, они вступили в отношении с Иешуа, они вступили в отношения с Иешуа, но также они вступили в отношения самим собою каждый вступил самим собой. И, по и, самим. и позже Павел про это скажет что хлеб который вы едите есть тело за вас ломимое. и кровь которую пьете это кровь завета моего за вас изливаемая. И все воспоминания. <ский> и сегодня у нас есть как раз возможность вспомнить, что же представляет собой отношения, которые вступили ученики в горнице. Что должны делать мы по отношению друг к другу? Мыть ноги друг другу. אנחנו צריכים לשטוף את הרגליים אחד של друг לובי דруг דругה. לאוב אחד את השני. נזידי דруг דругה. לבקר אם את האחר איכשהו. ובישיבי דруг דругה. לתת לו בגדים. פרבטתו один דругому. לשרת אחד לשני. נסי ברמנה דруг דругה. לעבור את של חבר. Прощай друг друга. Подчиняться друг другу. Научай друг друга. Утешай друг друга. Ободрять друг друга. Поощрять друг друга к любви и добрым делам. Исповедоваться друг перед другом молиться <repres> <плюсь> друг за друга быть гостеприимные и унижаться друг перед другом это обязательство это не какая-то прихоть это обязательство Нового Завета <repres> понимаете и до этого мы читали если это всегда условия и таких условий в Новом Завете очень много של, ועכשיו, החדשה, מאוד... И дальше написано, что если вы ходите во свете подобно, как и я во свете, и имеете общение друг с другом, то кровь Иешуа Мессии очищает, друг очищает вас от всякой неправды. Все очень просто, если мы хотим иметь очищение от грехов. מה отפשו, תי מACH נרצים לתרחח את ים שלנו? וИ не только очищение. Грех нас атакует через силу. за лох тыр гама пахад ахету то кефота через нечистоту. дех что нАХ ну лониким и через вину в Потому що говорити, если вы не хотите быть в таком положении обвиняемым, имеете общение друг с другом. זה למה ישו אומר שאם אתם לא רוצים שחרית יתקופ אתכם אז תתחילו ליתחץ טוב אחד לשני. <אז> וזה משהו קדוש. וdaleче, vous помните что Павел говорит? Мя спрашивали почему мы часто не получаем исцеления? Потому что он говорит что если мы эту чашу и этот хлеб принимаем недостойно, многие из вас болеют, а некоторые даже умирают. ושאול אומר שצריך לדעת איך לקבל את התיאור הזה בצורה נכונה כי אם אנחנו באים לא נקיים בפני אלוהים ומקבלים את צעודת האדון אז יכול להיות שהחטאים שלנו לא יסלחו כי אנחנו לא עשינו И эти слова относились к Иуде. И теперь представьте, сколько они ему добавили еще проблем к тому, что он еще сделал. Это все включает в себя требования Нового Завета. Вы знаете, что... Вот Левон читал, что вместо унылого духа мы получили славные одежды. قال, نفولا, Чтобы мы могли против... противостоять дьявольским козням. И конечно славная одежда включает в себя это ищит веры. זה, это Но это также шлем надежды спасения. Надежда это уверенное ожидание добра. תקווה זה כשאנחנו בטוחים במאה אחוז שנקבל משהו טוב ומאמינים בזה, באמת. ושבחיים של כולם הם עברו משהו קשה. כל אחד לומד מהניסיון האישי שלו, что вот эти требования стали общими, как в первой церкви. Вы помните, у них было все общее. Вот эти требования у них были общие. Они исполняли их. И тогда пришло благословение. И тогда Бог начал прилагать людей к служению. И это то, что мы должны применять по отношению к друг к другу. это то, чем мы должны жить.